Платные парковки в центре Красноярска сделаны не по ГОСТу. Об этом заявляют активисты Федерации автовладельцев России. Речь идет о конкретных местах, а не меньше положенного. Андрей Данилин вместе с общественником Егором Фроловым отправился в рейд с рулеткой. Смотрите, что из этого получилось. Что, Мы вооружились сантиметром и готовы проверять ширину платных парковочных мест в Красноярске. Берем парковки, предназначенные для маломобильных групп населения. Начинаем с Красной площади. Вы видите, 2,90 по ГОСТу. Должно быть от 3 до 4 метров. Давайте для объективности еще, наверное, да? Давайте. 2,85. К слову, ширина парковочного места для всех остальных авто на Красной площади, судя по замерам, тоже далека от ГОСТа. Вместо двух с половиной метров, два метра 30 сантиметров. Едем на парковку на площадь Революции. Здесь тоже несколько мест для инвалидов. Вот это нормальный, да? Ну, три Но здесь Егор Фролов находит другое нарушение. Парковочный проезд. Всего три метра. Это ширина одной машины. Видимо, тут с чего-то установлен односторонний проезд. Все Встречные автомобили, они не разъедутся. Вот прекрасная картина, мы с вами видим, да, человек, во-первых, сюда заехать с первого раза не может, потому что мешаются припаркованные автомобили, плюс, если бы они ехали друг к другу на встречную, они бы не разъехались. В случае какой-то экстренной ситуации, ну, здесь будет полная неразбериха, ДТП и все остальное. Третьей точкой выбираем платную парковку у департамента городского хозяйства. Интересно, хотя бы у себя чиновники нанесли разметку по ГОСТу? Ну, вот здесь ровно три. Ровно три, ровно в ГОСТ уложились. Ну вот вроде бы здесь парковочное место на Парижской коммуне выполнено по ГОСТу, почти 3 метра ширина, но включаем голову и понимаем, что инвалидная коляска здесь просто не поместится и никак не проедет. Если измерить каждую парковку, то везде будет не хватать пары десятков сантиметров, уверен общественник, по его словам, так можно выгадать большее количество платных паркомест. В департаменте городского хозяйства, а именно они занимаются нанесением разметки, ответственно заявили, что ширина парковочных мест везде соответствует ГОСТам. Не знаю, видимо мы мерили разными рулетками, а может быть у кого-то плохо со зрением, но в любом случае общественники намерены обращаться в прокуратуру и уже через нее добиваться того, чтобы департамент горохозяйства нанес разметку по-новому, на сей раз по всем ГОСТам. К слову, компания Инфоком, которая занимается платными парковками, по закону должна предоставлять для инвалидов места бесплатно. Для этого водителям-льготникам следует на сайте компании адрес на экране предоставить копии своих документов. А вот других за постановку авто на место для инвалидов будут штрафовать. Вероятно, когда заработает вся система наказаний. Пока еще штрафных санкций для клиентов платных парковок нет. Андрей Данилин Иван Дорофеев, Новости Прима.